Вот этим железным забором автосалон «Медведь Запад» решил оградить свои парковки от нежелательных гостей. Для пущей убедительности здесь установили таблички и знаки, указывающие, что здесь стоянка только для своих. Все бы ничего, только автовладельцы уверяют, что это земля общего пользования. Официальный дилер действует неправомерно. Один из таких же, как мы, автовладельцев, да и пользователей муниципальной землей, а, припарковал здесь свой автомобиль. Ну и, видимо, кого-то ожидал, а к нему подошел охранник и очень смело прогонял его с этой территории, говоря, что это их земля. Когда мы подняли документацию генплана города, мы определили, что данная проезжая часть является именно действительно продолжением дублера, как он и раньше, да, вдоль всего 9 мая до самого перекрестка 78-й добровольческой бригады. По этой дороге действительно многие красноярцы раньше объезжали пробки на 9 мая, но с недавнего времени здесь появились бетонные блоки в виде небольших вазонов. Сквозной проезд закрыт со всех сторон. Но если посмотреть действующий генеральный план, становится понятным, что права авто Владельцев нарушены. Вот эта полоса зеленых насаждений четкая граница, которая разделяет земли, принадлежащие автосалону Медведь-Запад и муниципальную дорогу. Но, несмотря на четкую прямую линию, до сих пор возникают вопросы: где красноярцам можно беспрепятственно ездить, а где нет. Компании же «Медведь Холдинг» уверяют, что ограничили движение исключительно ради безопасности. В час пик автовладельцы здесь, нарушая все правила, с легкостью двигались по газонам и пешеходным дорожкам. Для того, чтобы пресечь это, нами было согласовано с администрацией города устройство легкого ажурного ограждения вокруг в этом месте. Но все равно продолжается во время пробок, продолжаются заезды даже грузовых автомобилей на газоны, тротуары с выездом на территорию автотехцентра Volkswagen. Но в департаменте муниципального имущества и земельных отношений Красноярска говорят, подобная забота о горожанах – не что иное, как нарушение. На сегодняшний момент мы установили факт незаконности занятия и такое письмо ушло в администрацию Советского района о необходимости провести мероприятие и убрать оттуда стоянку. Добавлю, что там же на улице 9 мая 72 сразу за автосалоном Медведь Запад была организована незаконная парковка для грузовиков. Ее в ближайшее время также пообещали ликвидировать. Юлия Камлякова, Михаил Масленников, Афонтона Новости.